В Казани в поликлинике номер 21 с 25 октября заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Как записаться на прививку, расскажем в сюжете. В Казани в поликлинике номер 21 с 25 октября заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Хочется отметить, что для иностранных студентов Казанского федерального университета вакцинация от COVID-19 будет доступна бесплатно. В данный период времени иностранные обучающие прививаются в униклинике Казанского федерального университета однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Для прохождения вакцинации иностранным гражданам необходимо предоставить паспорт, а также полис добровольного медицинского страхования. За подробной информацией можно обратиться к заместителям директоров институтов по международной деятельности Казанского федерального университета. Совместно с Роспотребнадзором, соответственно, с, совместно с заинтересованными органами проходим, проводим необходим, необходимую разъяснительную работу, объясняем студентам, что это необходимо, доводим эту информацию. И, безусловно, у нас, наша задача увеличить долю значит, вакцинированных студентов как можно больше. По информации пресс службы Минздрава Республики Татарстан, прививку поликлиника будет делать платно, побудем с 8 утра до 8 вечера. Стоимость данной вакцинации составит 1200 рублей. Для того, чтобы сделать вакцину от COVID-19, студентам необходимо иметь при себе следующие документы. Паспорт иностранного гражданина, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также студенческий билет. Амир Ахтямов, Универньюз.